Всем привет, с вами как всегда я Саша. Сегодня я вам расскажу, как я полностью отстроил город на приватном сервере Наурион, no О том, как Тумба Юмба была уничтожена феррусом. И о том, как я остался без своих вещей. Ну что, поехали. Как вы помните, в прошлой серии мы с вами начали отстраивать город с мэрии. Если вы не видели прошлую серию, то обязательно посмотрите. Сегодня мы с вами продолжим строить Салим и начнем мы, пожалуй, с портовой части города. С этим портом у меня была одна маленькая проблемка. Это мелководье. Там максимум до дна было буквально пару блоков, и поэтому мне пришлось с помощью динамита увеличивать глубину прибрежных вод. Этот порт я строил без каких-либо туториалов, но это не вызвало у меня каких-либо затруднений. Порт в целом мне понравился. Получилось простенько, но со вкусом. Следующий шаг в постройке нашего с вами города, это стены, которые будут окружать наш город и остров, который присоединен мостом. На стены города мне понадобился ровно один день. Начал строить в 10 утра, закончил в 9 вечера. Но это того стоило, стены получились реально очень классными, даже Ферус попросил у меня их схему. Заодно я параллельно со строительством стен полностью пересмотрел два сезона моего любимого сериала. До строительства стен у нас возникли кое-какие разногласия с Тумбой Юмбой. Мы немного повздорили и мне в отместку они расширили территорию так, что материковая часть Салему практически не досталась. Они оставили мне вот такой вот маленький клочок земли на материке. Но ну, а на это последовал мой ответ. Железная дорога теперь не могла проходить на территории Салема. Также тумбо Юмба лишалась права заходить и добывать ресурсы в моей шахте. В этот же день кто-то вскопал мне дыру возле портала Вад до самой лавы, куда я полетел и сгорел вместе со своими вещами. И человек, который это сделал, до сих пор остался безнаказанным. Итак, порт построили, стены возвели. Пришло время для построек внутри стен. Первым делом я начал строить здание суда, которое в итоге получилось похожим на церковь. Ушло на него немало ресурсов, времени и сил. Я строил его около 8 часов. Правда, с перерывами на поесть? Ну да ладно. Параллельно на мою территорию начали приходить люди и спрашивать, «А вы что, церковь строите?» Да, как было неловко говорить, что это не церковь, а здание суда. Потом я решил немножечко отдохнуть и особо ничего не строить. До тех пор, пока Ферос не решил надо мной подшутить. В общем и целом... Я сжег свой собственный дом и начал его перестраивать. Жалко было этот сарай, но мечта об особняке меня подбадривала, поэтому я с радостью принялся за строительство нового дома. Построил я его за часов так 4-5 с учетом того, что все ресурсы были у меня добыты заранее. Строительство шло в быстром темпе. Не без ляпов, конечно, ну да ладно. Зато финальный результат был просто шикарным. Следующее, над чем мне пришлось думать, как бы начать отстраивать домики для будущих жителей, а еще не абы как а в одном стиле, чтобы дома не особо выделялись. Я прошерстил весь YouTube и все-таки нашел туториал по созданию 15 домов для деревенщины. Правда мне пришлось поменять ресурсы, ибо иначе доможители и остальные здания кардинально отличались бы. Строить эти маленькие домики? Проще простого, мне хватало буквально 30 минут на один домик, и тут начала происходить чертовщина. У меня под домом много полостей, в которых спавнятся зомби и постоянно рычат. Я решил посмотреть, где они находятся с помощью реплей мода. Знаете, увиденное повергло меня в шок. Не полости зомби, а подземные пути под салимом, которые идут прямиком из тумбы-юмбы. До этого у меня под домом был обнаружен динамит. Они все это время у меня под носом рыли тоннели и заминировали мой дом. Эти подземные пути подрывали безопасность города, поэтому мне пришлось ввести кучу ограничений для них. А дальше там все превратилось в какую-то кашу. Начались какие-то терки между Ферусом и Тумбоюмбовцами. У нас на спавне стояли флаги России и Украины. Самый разный предложил снести их, ибо сервер должен быть аполитичен, с чем я полностью согласен. Больше половины проголосовало за снесение. Ферус обиделся и наставил флагов Украины на базе Аскелия и разного. И то ли Ферус, то ли кто вообще без понятия взорвал город и понастроил мужских органов. После они повзрывали базы друг друга, а потом Миша спустился на землю как ангел и все помирились. Правда мы узнали, что ему можно дать денег и делать на сервере все, что тебе вздумается, но это уже абсолютно другой разговор. Если бы на этом все закончилось... Кто-то обокрал магазин Феруса, какие-то странные постройки на спавне и много чего интересного. Ферус считал, что это были Аскели и Самый Разный. Мне неоднократно угрожал Ферус тем, что либо он, либо Токи взорвут мне город, потому что думали, что я был с этим связан. Ребят, даже на момент монтажа этого видео, он мне угрожает тем, что я вылечу снауреона так же как Аскели и Самый Разный. Смотри, да выебуешься. А то можешь пойти так же само, как вот это вот клей а Аскелию и самому разному был назначен суд, но они не явились и добровольно ушли с проекта. Виноваты они или нет, я не могу сказать, честно, я не знаю правды. Однако мне кажется, что они невиновны и их жестко подставили. И вы сейчас спросите, «Саш, а почему мэр Науриона закрыл на эту вражду глаза?» Я вам отвечу, здесь больше нет мэрства. Я предлагал свою кандидатуру в борьбе с вирусом на выборах, но люди решили «А давайте сделаем совет!» И думаете, они его сделали? Нет, блять, они такие. Нам что, делать нечего? В зубу это мертво и совет. В общем, Наурен остался без правителя. Что-то мы с вами разошлись и ушли от главной темы видео. Следующее, что мы с вами построим, таинственная таверна, в которой можно будет купить полезные зелья. А еще я заранее в своей шахте подготовил место для занятий зельеварением. Но к моему глубочайшему сожалению, весь сервер узнал об этом месте и начал сюда приходить. Кто-то даже успел скоммунизить у меня одну варочную стойку. Эй ты! Если ты смотришь это видео, верни мою варочную стойку назад. Когда я закончил с таверной, я решил задекорировать ее в средневековом стиле, но... Получилось как получилось. Ну а последним и завершающим этапом являются разные мелкие постройки в виде деревьев, каменных дорог, фонтанов. Вот мы и построили свой маленький городок, и кажется, что на этом все. Уже летом будет полный вайп сервера, и смысл строить запланированные проекты я не вижу. Ну а сейчас я вам покажу, что же у нас получилось. В моменте я с вами прощаюсь. Не забывайте про лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои следующие видео. С вами был я, Саша Ари. Всем удачи и всем пока.